Привет! Если в твоей новостной ленте только фотографии, стилизованные под известные картины и селфи девушек с собачьим ушками и высунутым языком, то предлагай отвлечься и посмотреть специальную подборку новостей от команды Универньюз. С тобой я, Дарья Миронова. Смотри сегодня! Продолжается приемная кампания КФУ-2016. Узнай все о набережной Челнинском институте Казанского университета. Память на века. В КФУ возложили цветы к меморалу сотрудников, ушедших на фронт. В годы Великой Отечественной из стен Казанского университета ушло на фронт немало студентов и преподавателей, многие в первых рядах добровольцев. Не случайно в Казанском федеральном учтут и помнят имя каждого героя. А 9 мая и 22 июня в университете царит особая атмосфера.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 Казанский федеральный уже долгое время активно сотрудничает с вузами Азии. И одно из самых успешных направлений этого сотрудничества — Китайская Народная Республика. В общей сложности в списке китайских университетов-партнеров КФУ более 10 вузов. Теперь их стало еще больше. Университет Ланчжоу – один из ведущих вузов Поднебесной. В настоящее время этот университет активно штурмует различные международные рейтинги и налаживает сотрудничество с учебными заведениями по всему миру. Среди партнеров университета Ланчжоу много российских вузов. А совсем недавно китайцы наладили контакт с КФО и уже готовы к более масштабному сотрудничеству. Я знаком с вашим городом и даже университетом по школьным учебникам, но тогда я даже подумать не мог, что когда-нибудь окажусь здесь. У вашего университета очень богатая история, в которой много ярких имен. Я уже наслышан о ваших достижениях в настоящее время. Думаю, нам будет полезно наладить с вами тесное сотрудничество. Вместе мы добьемся гораздо большего. Стоит отметить, что у Казанского федерального и университета Ланчжоу уже есть совместный проект в области робототехники. И останавливаться на этом никто не планирует. В сферу интересов вуза из Поднебесной также входят астрономия, медицина и экология. Поэтому главной задачей на ближайшие годы обе стороны считают совместные научные исследования по этим направлениям. Александр Александров, Ленардо Влетьяров, Универньюз. А сейчас самые интересные, яркие, и неожиданные новости в нашей постоянной рубрике Веб-Ньюс. На кафедре реактивных двигателей ГНИТУКАИ изготовили сковородку для гигантской яичницы, которую пожарят на фестивале Скорлупина в ближайшую субботу. Фестиваль Скорлупина пройдет 25 июня в селе Пестрецы. В Казани покажут новое шведское кино. Всего в рамках фестиваля вниманию публики будут представлены 7 фильмов. Казанцы стали чемпионами Европы по баскетболу среди ветеранов. КФУ «Казань» выступила в турнире возрастной категории 55+, где за золотую медаль боролись 11 команд. Победителями международного студенческого конкурса архитекторов и дизайнеров стали студенты Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Работы казанцев были отмечены призовыми местами сразу в нескольких номинациях. На казанском автодроме ⁇ Казен Ринг ⁇ пройдет очередной этап чемпионата России по шоссейной кольцевым мотогонкам. Кроме того, на трассе состоится женский заезд и гонка в любительском классе ⁇ Сток Open. 30 июня состоится День открытых дверей Высшей школы информационных технологий и информационных систем КФУ. Студенты абитуриентам. Ученые КФУ создают механизмы обезвреживания бактерии сафилокока. Набережно-Челнинский институт КФУ – крупнейший вуз Закамья, который дает своим студентам широкий спектр образовательных программ. Так же, как и сотни учебных заведений по всей России, 20 июня филиал начал свою приемную кампанию. Подробнее об институте и его преимуществах рассказал директор вуза Махмуд Ганиев.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 Более подробно о том, как поступить в Челнинский институт КФУ, вы можете узнать на главном сайте КФУ. В честь 75-летия с начала Великой Отечественной войны в Петречинском районе прошел митинг о изложении цветов к памятнику. Казанский федеральный и здесь не остался в стороне. Подробности далее. И в нашумевших фильмах война.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 Я буду учить трудовое право, уголовное право и наслаждаться, пока летом я надеюсь, что я все-таки наслажусь, и практику проходить. Возможно, я буду читать на природе, на солнышке с любимой книгой, загорать или что-то подобное. Отдыхать, загорать, плавать, найти работу в конце концов. Я пойду на пикники этим летом. Родителям съезжу в Тульскую область. Ну, там хорошие места обычно. Московский область туда катаются отдохнуть. Ну, как в бы нетронутые еще промышленность. Красивые места, хорошие. А по речки купаться, на прохладненько водичка. Порыбачить. Поехать к себе на родину, отдохнуть в Беларусь. Вот. Провести там э, качественное время. Вот. Сходить, становить своих всех друзей. Э, ну, я не знаю, там в лес, на рыбалку, ну, как обычно. Вот, это лето обещает быть очень жарким, поэтому не сидите на месте, а проведите это время с максимальной пользой. На сегодня это все. Не потрать свое лето впустую. До скорых встреч!